22 февраля мирный митинг превратился в трагедию, во время которой погиб ваш сын. Вот, вы знали о том, что он идет на митинг? Как часто он вместе с патриотически настроенной молодежью, друзьями вот, ходили на подобные мероприятия? Ну, на подобные мероприятия ходил достаточно часто, нанял, вот, но рассказывал о них уже после этих мероприятий, то есть он очень бережно относился к родителям и старался, ну, зная то, что нервничают, поэтому старался рассказывать уже после того. И в тот день точно так же он, уходя, сказал, что он встречается с другом. Это было правда. То есть он встречался с другом возле дворца спорта, возле кинотеатра Киев. Вот он часто, во-первых, мы там жили раньше, во-вторых, там у него там много было друзей, девушка там жила. Вот, и он Достаточно часто гулял там с ребятами. Поэтому в воскресенье. Я, на самом деле я не знал о том, что митинг будет именно возле дворца спорта. Поэтому он когда уходил, он сказал, что он идет взру. Когда в новостях по СТВ, случайно там, прервали там, репортаж, прямую трансляцию, сказали о том, что в Харькове произошел взрыв в центре города на мирном митинге и данных о том, что есть там пострадавшие погибшие на данный момент нет. Я сразу почувствовал, что здание что-то случилось, Сначала ему звонить на телефон, но телефон уже не отвечал. И Потом где-то минут через 20 позвонил его друг и сказал о том, что Дане ну, тяжелая ранение, и его увезли э, неотложку четвертую. Я просто знал, что он очень ну, смелый парень, он постоянно куда-то... вот. Куда зная о событиях которые происходят он начинает э, там, начиная, там с 2013 года я понимал что в общем то ну, э, ну, знаю его позицию отношении то есть он э, ну, то есть он во всем, что участвовал, рассказывал вам? Потом, после. Только, да, после. Поэтому, ну, вот именно про Евромайдан, не знаю, но большинство вот мероприятий, наверное, я думаю, что, в общем-то, которые были массовые, я думаю, он участвовал. Он, возможно, не все рассказывал, но вот большинство, то есть, вот эти все там марши, все, то есть mm -hmm. он везде ходил. У была достаточно активная позиция, они с друзьями в начале даже 2014 года, когда появились все, вот эти рисовали флаги, ПНР, там всякие значки на столбах, везде, они ходили с друзьями, зарисовывали это все флагами Украины, но ну, в самом, в самом, ну, ближе всего к... Капец, Прогремил взрыв, не все сразу поняли, что произошло. Вот. Многие начали отбегать, потом вернулись, кто-то остался сразу рядом. Ну, в больнице, в больнице полностью я самостоятельно, самостоятельно все оплачивал, все. Вот, с похоронами. Да, нам ну, никто. Ну, не давал ничего делать. Вот. Нам очень помогли, очень, очень помогли ребята, ну, то есть школа, родители, детей, они вот, вот, кроме того, да, за нас нам оплатили ритуальные услуги. Но то, что власть не предприняла ни малейших действий для того, чтобы обеспечить безопасность этого митинга, более того, она наоборот даже ну, забрала всех тех, кого планировали поставить на этот митинг, оставив только одних. Ну, грубо говоря, там, ну, Андрей, откуда вы будете знать, что здравотехников не было? Дело в том, что у меня есть материалы дела, которые mm -hmm. проходят. Да, там есть все, все документы, которые об этом говорят. Кроме того, есть показания свидетелей. Вот. И в принципе, еще раз повторюсь, если бы взрывотехники находились на данном митинге, то периметр митинга был бы проверен в первую очередь. Ну, в общем, организаторы митинга, они изначально, да, там, Говорили о том, что, да, там даже на похоронах Дании я от одного из них слышал о том, что обязательно, то есть они добьются того, чтобы областные власти ответили за то, что они сделали, все, но определенная часть организаторов, получив через неделю буквально должности советников губернатора, Наверное, забыли об этом и перестали вообще каким-то образом в этом участвовать. И на данный момент я не знаю ни одного уголовного дела, которое завела прокуратура по преступной халатности и несоблюдению мер безопасности на организованном массовом мероприятии. То, что это они, ну, даже уже не вызывает сомнения даже у... Люди, которые сомневались в начале расследования ну, в начале судебного разбирательства просто в, в ходе на данный момент сейчас прочитали порядка пяти томов из 16 из 16 знаете, дело в том, что несмотря на то, что я писал президенту, передавал через его личную охрану, через пресс-службу, через волонтеров, которые вхожи к президенту, это, по-моему, вас больше не награда интересовал какие-то вопросы. Меня интересовал вопрос, почему, почему, то есть, ну, почему о ребятах вообще никто не вспомнил, то есть, ну, взрослых наградили, а ребят, ну, про ребят даже слова не сказали, почему. Ну, Вы не получили этого до сих пор. до сих пор не получил ответа, хотя одно и то же письмо я передавал 4-5 раз, где-то не меньше, Да, не будем поминать 23 февраля, mm -hmm. будем поминать, как мы поминали 9 дней, 40 дней с Даниными друзьями, со всеми вот, и с близкими нам людьми. В воском кругу? Ну, как вам сказать, ну вот. 9 дней, 40 дней было порядка 100 человек. Ну, это вот именно вот друзья близкие. близкие. А в школе, вот, может быть, то что-то не приглашали вас? Не, ну, как, в школе не приглашали куда? Ну, в школе очень много мероприятий, которые вот, они там сделали там, кубок памяти, да, Они собираются как Они там общий школьный, там, он начинается в Данин день рождения и идет на Кубок Дания. Вот в том году он прошел, ну, закончился 6 мая, то есть, ну, порядка 10 дней где-то в разных видах спорта. Вот. Они, ну, школа хочет повесить памятную доску. доску да. Даня висит, на фотография висит на доске почетных учеников. Вот. Да, у нас очень ну, патриотичная семья и школа у Даниила очень замечательная. Ну, и сам, в принципе, то есть э, очень любил Украину и Харьков.